Друзья, всем привет, находимся сейчас в Москве, меня зовут Андрей Двеншенко и сейчас я бы хотел взять интервью у легендарной личности, у моего хорошего товарища, у вице-президента компании Life LifeMax, Да-да, Михаил Бочкин, Миша, привет, привет, рад познакомиться с тобой, спасибо, Ты я дружу, я очень рад, да, вза вза вза Видите взаимно, сегодня. мы приехали сегодня с друзьями и так как у нас есть свободная минутка, будем снимать в полевых условиях, поэтому что-то должно получиться. Я, Миша, интересный собеседник, и я думаю, что интервью получится очень интересно. А, Миша, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал эту компанию, почему ты находишься здесь? Кстати, для тех, кто не знает, Михаил является первым чеком в России, то есть это человек, который сделал за год практически невозможное, он сделал огромный товарооборот в своей структуре, он создал воронку, синергия, которая помогает работать новичкам в интернете. И его достижения на самом деле можно передавать бесконечно, но Миша тебе слово. Да, ты задал мне вопрос, почему именно и да? Ну, на этот вопрос я отвечал много раз и ну, особенно, особенно это, мне нравится ответ на этот вопрос, который у нас записан был на события в Сочи, после мероприятия в Сочи, после, после, после гадачьего мероприятия мы записали замечательное интервью. И я хочу, чтобы вы ознакомились со временем с этим интервью, оно будет на моем канале, мы включим особую программу раскрутки этого видео, я думаю, оно будет известно. Но раз уж Андрей мне сейчас задал этот вопрос, я отвечу на него еще раз. Я люблю отвечать на этот вопрос. А я люблю что... его задавать. Потому что, действительно, есть что сказать по этому поводу. Люди сегодня имеют огромное количество предложений, имеют большое количество возможностей, где они могут себя реализовать. Как люди, которые понимают толк сетевого маркетинга, которые верят в перспективы сетевого маркетинга в современном информационном веке. Так вот, несколько лет назад я тоже стал дистрибьютором сетевой компании, или, как говорят, стал сетевиком. И это особое состояние души, надо сказать. Я наблюдал за сетевым маркетингом много лет и потом наконец-таки решил селистать в силу всех тех преимуществ, которые действительно дает сетевой маркетинг, неограниченный доход, огромное количество свободного времени. Все это очень сильно меня всегда привлекало. Когда я занимался бизнесом, я понимал, что все зависит от меня, но как в виде сетевой маркетинг, я понимал, что там все зависит не от тебя, все зависит от людей, которые приходят после тебя. и Через это твои возможности становятся неограниченными. Так вот, занимаясь сетевым маркетингом, я влюбил в бинарный маркетинг. Я увидел, что этот инновационный план вознаграждений и система построения организации она беспрецедентна. Она позволяет создавать огромные команды за короткие сроки, естественно, выходить на очень большие доходы. Видя бинарный маркетинг, я мечтал о том, чтобы данный алгоритм очень успешно применялся в компании, где есть уникальный инновационный продукт и даже физический продукт. И, и кроме того, естественно, я очень люблю индустрию wellness и всегда хотел работать в такой индустрии, чтобы давать людям возможность быть здоровее, красивее, сильнее, прожить дольше, эффективнее. И я мечтал. Но мечта-мечта, мечтой нужно было работать, нужно было конкретно зарабатывать, и мы работали в разных компаниях. Я успел побывать лидером нескольких компаний, и, кстати, между прочим, ребята, которые сегодня со мной здесь, которые приехали сюда из Беларуси, это Андрей Дунишенко и Кирилл Свериский, они, они, они знают меня как лидера компании, и мы вместе занимались одной компанией. Так вот, когда мне предложили этот бизнес, бизнес Life Max, я был тогда топ-лидером этой компании. Ребята помнят этот момент, когда по новостям показывали, как я получал кубок от президента компании. Да, Миша да. Шамел. Да. Да. Ребята очень помнят это хорошо это время. И именно в тот момент... Буквально через неделю после того, как я получил этот кубок... А у нас была мечта его отжать. Да. Это был переходящий кубок компании, и ребята мечтали, чтобы в следующий раз они получили этот кубок. Так вот, через неделю, после того, как этот кубок мне вручил президент компании, через неделю мне предложили вот именно бизнес MyFax. И знаете что, друзья? Я в тот же день принял предложение и в тот же день принял решение, что я буду делать этот бизнес. Почему? Потому что я увидел, что бинарный маркетинг и увидел, что здесь есть абсолютно востребованный, инновационный и эффективный продукт. Я понял, что это то, что я искал, это то, что я хотел, то, чем я мечтал. Ну и, соответственно, следующий год показал все, что нужно было показать. Мы сделали огромный товарооборот, мы заняли первое место в мире по товарообороту. Люди, которые в мире. работают в мире, в мире да. В мире. То есть люди, которые работали до нас много лет, мы опередили этих людей по товарообороту, потому что те принципы, которые мы внедрили, они сразу оказались очень результативными и как результат через 8 месяцев первое место по товарообороту в мире. Команда синергии. Супер. Ну, на самом деле мы рады, что присоединились Миша тебе в команду. Сама история была. Ты помнишь, да, как все начиналось? Да, конечно, еще бы я не помню. 14 месяцев назад Михаил а, нам рассказал о спреях, мы в то время находились с Кириллом вместе, да, и Миш, мы поржали. Серьезно. Мы не, не, не посмелись, мы поржали. У, у меня есть записи этого скайп-разговора, на что Не выкладывай. Для истории, я вам ее могу показать как-нибудь. Супер. Реально не поверили, потому что... Результаты, которые просто показывал сам продукт, они были просто фантастические. Они пишут мне у нас. Они просто действительно были фантастические, в это просто было тяжело верить. Миша, я знаю, у тебя есть тоже наверное, результаты да, по здоровью, да. ты, естественно, тоже получил. Да, конечно. Довольно-таки весомые. Абсолютно. Ну, не будем о них говорить, да? Я, я, в принципе, мог бы даже об этом сказать, я этого не стесняюсь, как и многие наши люди. В нашем случае мы не стесняемся говорить о своих проблемах и болячках, потому что мы прощаемся с ними. Мы получаем уникальную коррекцию, да, мы прощаемся с этими проблемами, как и многие-многие-многие многие люди. И я один из первых, кто прошел через это, один из первых, кто прошел через обострение, которое часто бывает у людей, потому что эффективный натуропатический продукт очень часто приводит к обострению. То есть болезнь, она не хочет уходить, и она начинает цепляться за вас, и... но вы проявляете упорство, терпение, и это проходит. Все, все происходит, во вроде своя, да, становится. Все гармонизируется. Многие я, я люди, раз беру, много, да. ты Многие люди на самом деле, когда видят такое большое количество результатов и слышат э, в YouTube и э, от людей, они сразу же закрываются, потому что говорят, такого быть не может. Почему? Потому что не может быть одного препарата, который помогает от такого большого количества проблем. Но здесь люди как раз э, не понимают, недопонимают один простой момент. У нас не лекарство а от огромного количества проблем, не панацея. Я то, что тот продукт, который мы продвигаем, это питание. Высокоэффективное функциональное питание. И когда организм, наконец-таки, Друзья мои, повторюсь, наконец-таки ваш организм начинает получать все необходимое, а дефицит этого у вас был не только в этой жизни, друзья, дефицит был еще у ваших родителей и у ваших дедов и прадедов. То есть из поколения в поколение вы были дефицитными по огромному количеству микроэлементов, минералов, полезных веществ. И вы родились с этим дефицитом, вы живете с этим дефицитом. И как следствие нарушения систем вашего организма и патологии, которые люди называют болезнями. А на самом деле это всего лишь патологические состояния. И организму нужно дать возможность с этим побороться. И тогда наш продукт становится эффективной помощью. Причем я хочу вам сказать следующее, что если говорить принципиально, то не только наш продукт дает людям возможность именно восстановить баланс в организме, не только наш продукт, но наш продукт дает возможность это сделать быстрее быстрее, эффективнее, потому что это сублингвальное применение, витаминные спреи, которые используются исключительно под язык, сразу попадая в артериальную кровоту. А Миша, ты... Миша сделал прям ракурс в историю просто продукта. А, Миша, скажи, пожалуйста, такой вопрос. Ты создал действительно такую мощную платформу для продвижения в интернете, да, которая называется SynergyWay. Синергия, но да. домен называется SynergyWays. SynergyWays – это пути синергии, если перевести. Мы решили именно взять такой домен, и он очень красивый. Но система называется Synergy. Да, звучит здорово. И платформа довольно-таки молодая, она сейчас развивается. Какие у тебя планы вообще на нее? Какова была цель создания платформы? Для чего ты это все делал? Когда три года назад я впервые увидел подобную систему, я буквально готов был перекреститься и возблагодарить небеса и Господа за то, что он дал человечеству вот такую уникальную возможность, сетевикам дал возможность все, все инструменты интернет-продвижения собрать воедино в одну систему, в одну платформу и с помощью этого проводить автоматизированную работу. И с этого, момента, с, с, дома, да? Да, с этого момента я стал мечтать. Я стал мечтать о том, чтобы у меня была такая система. Я стал мечтать о том, чтобы компания, в которой я буду работать, там была такая система. Я стал мечтать о том, чтобы эти системы эволюционировали, развивались. И моя мечта сбылась. Сейчас у меня у самого есть такая система, которая вложена. Ну, достаточно денег, такие системы не стоят дешево. И когда-то эти цифры, которые были необходимы для создания такой системы, они казались мне какими-то астрономическими, но сейчас э, эта система у меня есть и она развивается. Мы продолжаем инвестировать э, в эту систему. Уже очень скоро сейчас выйдет совершенно уникальный функционал на этой системе – это э, ну, чат. не будем раскрывать. Ну, пока анонсы Кар говорят, карты. что один из новых функционалов системы – это чат. Чат, где любой участник системы может зарегистрироваться и, соответственно, обмениваться с людьми информацией. Конечно, этот чат будет модерироваться. В этом чате будут определенные ограничения для того, чтобы ну, там, блокировать какие-то ссылки там, сторонние там, и так далее. Но так или иначе, это будет площадка, где вся команда сможет общаться. Не разрозненно в разных чатах, а именно в этом чате и получать объективную информацию от всех партнеров компании.